Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Брэдис, я люблю компьютерные игры, я люблю ретро игры на Sega, на Денди, и хочу вам сегодня показать мою любимую игру Ultimate Mortal Kombat 3. Сегодня я буду просто играть, ностальгировать, покажу вам эту прекрасную игру. Она, конечно же, брутальная. Покажу вам фаталити, комбинации, коды и все такое. Ладно, погнали. Первым делом я сделаю коды, чтобы открытом возможность э, делать фаталити. Сегодня я хочу остановиться на первых фаталити, и, конечно же, здесь еще есть вторые, анималити, бабалити и френдшипс. Но ну, я сегодня возьму первый. <coughs> здесь можно также включить или выключить боссов Матаро или Шалкан. Э, можно это сделать, чтобы играть вместе, но когда играешь одиночную игру, ты не можешь играть за босса. Тут можно выключить таймер э, или э, сделать его быстрым, нормальным медленным или полностью выключить, как я и говорил. А, можно просмотреть, что будет дальше, после того, как вы выиграете шаукана. То есть, например, если я Кану выиграю, могу нажать на старт и посмотреть, что же будет дальше, если вы владеете английским, то, конечно же, поймете. если нет, то установите русскую версию. Вот. Также можно здесь выбрать раунд, который вы хотите. Я остановлюсь на логове Скорпиона. Это первый раунд, который начинается, когда вы уже играете. Так, есть тут также читы. Что значит 4 тут можно что-то со звуком делать например вот звуки прослушивать либо можно здесь поставить продолжение то есть сколько жизни вы можете себе поставить а также посмотреть био какого-то игрока так, ну давайте дальше перейдем еще в опции. В опциях можно э, поставить сложность, например, на нормальное, сложное, очень сложная, на easy, то есть, есть легкое и очень легкая. Вот, Можно включить-выключить кровь, э, выключить или включить э, звуки и также настроить джойстик. <coughs> Все это я уже сделал и не буду этим э, заниматься. Так, ну давайте, друзья, let's kick it. Поехали. У меня очень много игроков, в которых я люблю играть. Это Страйкер, Рептилия, Джекс, Nightwolf, 2 Суб-Зеро, Кунглаун, Нуб Сайбат, Сайрак, и Кабал. Ну и, конечно же, Скорпион. Но чтобы это все вам показать, это будет, конечно, длиться очень долго и потребует очень много времени, чтобы за каждого сыграть. Это будет много видосов. Так как я хочу вам показать мои приемы и любимые комбинации, любимых игроков, я остановлюсь сегодня на шанцунге, потому что я могу э, превращаться в этих игроков. <coughs> Тут есть столбики, э, какой хотите можете выбирать, я сегодня возьму за новичка, обычно я играю за мастера, но э, и хочу конечно вам в следующий раз на мастера показать на самой сложной э, сложности, но сегодня... Начнем с новичка, потому что это мое первое видео на YouTube. И надо всегда начинать с легкого и потом понемножечку идти дальше. <coughs> так, первый персонаж, против кого мы сейчас будем драться, это будет Джейд. Если все пойдет так, как я хочу, то я смогу еще сделать Stage Fatality. То есть добить ее здесь скинуть вулкан, это было бы неплохо. И постараюсь в каждом раунде э, показывать вам фаталити. Конечно, если я смогу. Это не всегда удается, вот на время как сейчас. <coughs> ну ладно, ничего такого плохого не случилось. Так. И вот они, обещанные первые фаталити. <coughs> Вот такие дела. Вот что странно, э, шипы зеленые. Хотя они должны были красного цвета быть, как и кровь. Не знаю, почему такой баг, но ладно. Еще странное, что какой баг здесь есть, это когда хочешь драться против женщины, это не всегда так э, выходит, потому что там э, получается... Э, получается, что не можешь ударить. Женщину. то есть ты хочешь провести какую-то комбинацию с помощью например Икса, но она не идет потому что э, просто твой э, персонаж он просто не бьет дальше ничего не происходит это как-то довольно странно так покажу вам вторые фаталити с помощью джекса Хотел бы показать с помощью смока, но у меня не всегда это выходит, я не знаю почему. И прикол в том, что у смока синяя кровь. Вообще-то он робот, но я как-то думал всегда раньше, что у него масло течет. Так же, как, например, у зеленая кровь, у смока сектора и Сайрекса тоже черная какая-то. Вот. Давайте немножко Кано тоже поиграем. Как-то сегодня легко идет, <смех> обычно очень трудно, <смех> а в этот раз прям э, прям суперская идет все это дело. Не буду каркать, попробую сейчас победить, показать вам крутые фаталити. <смех> Кстати, если заметили, то тут э, Сайрекс в песке завис. И вот и третий фаталитик, который я вам хотел показать и фаталити, если честно, ну, <смех> прикольно, как-то они выделяются, <смех> что он взрывает себя и противника. Ну прикольно. <смех> так, теперь пошел Скорпион. Обычно он всегда в начале раунда, а здесь он почему-то как-то в середине. Странно как-то. Ну давайте, подеремся. И видите, как всё. у меня не получается комбинация и тут я тоже опять попался прикольно но сейчас с ней нельзя проиграть так что возьмем лучше такие э, нопсайбата и покажу вам пару крутых комбинаций Так, это можно все сделать. К сожалению, не с чистой победы. Можно будет сейчас еще раз попробовать э, все сделать чисто. Э, чтобы было все красиво. Чтобы из всяких... Ага, опять не получилось. Ладно, так, я подумаю, какие фатальти я хочу сделать. Тоже он меня не пустил. Ну ладно. Надеюсь, получится. <с> так, надуем скорпиона и запустим его прямо вверх. <с> вот туда Крутые, конечно, фатальти тоже э вторые. Там он, э кабал просто кричит, ну, снимает маску, короче, э тоже прикольно. Покажу вам в следующий раз, в следующем выпуске. Так, Соня, она вот тяжело против нее драться. Надо подумать, кого бы взять. Например, Джекса. Ну да. Соня это такой персонаж, которого не так уж легко э, выиграть. О, слава богу, я выиграл. Я думаю, это будет <coughs> длиться вечность. Ну давай, Соня. Дай мне выиграть, пожалуйста. так вот как я и говорил хочешь стать женщину не получится <плес> ага. ну давайте попробуем немного другим способом через смолха. Давай. вот это вот те самые стаич футальти которые я вам хотел показать у кабала это ббз Uh, как настроить эмулятор и вот эти все <coughs> крутые э, вещи в этих опциях в эмуляторах я сделаю отдельный выпуск и расскажу вам как поставить игру как настроить настройки как сделать полный экран и все такое <coughs> все это я вам покажу потом ах ты не получилось как я хотел Тут будет немножко трудно, я немного смухлюю, потому что э, трудно играть против двоих игроков. И вот опять первый баг, такой тупой, с цветом. И так как трудно здесь пройти, я немножко воспользуюсь э, помощью нубсайбота, конечно же. Потому что владею его, он, его способностями лучше, чем другими. А да ты что? Давай. Как всегда, понятно, что предугадает э весь расклад наш комп. Противник. Ну, вот это тоже неплохо. А, нельзя проигрывать <рый> ладно так не хочу здесь проигрывать так что я перейду к нам саботу <рый> <рый> столько комбинаций много что э, э, иногда путаешься так я бы хотел какие-нибудь фаталити сделать но еще не знаю кем надо подумать чуть-чуть а я помню у кукана была какая-то крутая фигня а только не проиграй вот давно эти фаталити не делал но э хотелось бы вам просто показать. Потому что сейчас дальше уже ничего такого не можешь показать. Потому что сейчас на Матару ты не сможешь показать никакие фаталити. И я надеюсь, что я выиграю. То есть я сейчас снимаю, я не монтировал это как-то. Я просто играю, разговариваю с вами. И это не так уж и легко, я вам скажу. Играть и сразу разговаривать. Я, наверное, сейчас две недели потренировался, каждый день снимал. И, наконец-таки, я могу похвастаться тем, что я немножко могу разговаривать с вами и смотреть иногда в камеру периодически э, и говорить о игре, о моем канале и так далее. Если вам нравится, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте дизлайки, что угодно, чтобы я просто знал, чтобы мог э, улучшать свой контент, улучшать свой, э, свой канал, потому что хочу, правда, заняться этим, хочу прогрессировать на ютюбе на инстаграме и мне очень важно ваше мнение так, проиграли ну ладно ничего э -э, сейчас я выиграю no, все равно упс no. <Oops>. ничего не потеряно Давай. Да ты что? Ах ты. Вот ну, так само на когда ты хочешь выиграть, <laughs> когда хвастаешься, вот так всегда и получается, что проигрываешь. <laughs> да, когда я немножко тупанул. Ну ладно, ничего страшного. Тут я немножко перемотаю, потому что лица это мне все очень долго. И хочу быстрее показать как я выиграл мотор перемотал конечно немножко быстрее и это сделал я с помощью эмулятора тоже прикольная функция чтобы долго не ждать потому что эти столбики долго длятся мне немножко напрягает все время это ожидание хочу вам быстрее все показать рассказать немножко я его сбил с маматар. Ничего. как я говорил, я уже снимаю на две недели один ролик <laughs> может быть это тупо и конечно я не профессионал но я пытаюсь пытаюсь вот и сейчас попробую выиграть еще шелкана <coughs> раньше я играл и выиграл его всегда с Субзиру, но я тоже могу пройдем ну, сайба там а, вот Я вот так раньше подбегал и сразу его бил только, потому что Субзиру, если вы не заметили, то он наклоняется ниже, чем другие игроки или девочки, да? Они тоже наклоняются пониже. <coughs> вот так тебя. Вот. Еще бы я сделал такой обзор, когда выигрываешь Шелкана, разные э, позы. То есть в конце ударчик можно крутой такой сделать, да? Потому что начинает все мигать, начинает все. Э, там э, свет всякий там гореть да вот вот последний удар за мной давайте сделаем его вот так Блин, не попал в лицо ну ладно <с> <с> хотя бы так <с> ну вот и все ребята мы победили э, столбики в этом для новичков хотя это не так уж и легко если честно шелка взорвется и это был весь геймплей мне очень понравилось если вам тоже понравилось пожалуйста ставьте лайки мне это очень очень нужно я хочу <coughs> э, дальше играть в такие ретро игры играть тоже новые игры и так далее э, и в конце концов можно еще здесь выбрать э, разные функции э, fatality показать туда-сюда я хочу сегодня вам еще Последнюю крутую вещь показать это сражение против пяти игроков. <coughs> вот И здесь, конечно же, я могу э, играть против Нопсайбата. То, что у вас в нормальном стол-сообщество нету, это просто отсутствует. И тут мне нужен, к сожалению, Нопсайбат. Я не могу без него обойтись, э, потому что по-другому я не пройду. Потом должен быть вроде Субзиро, Ирмак. Елена, по-моему. <серкнут> эм, Елена. <серкнут> Милена. <серкнут> Извиняюсь. Ого, что за баг был такой, да? Видели? Он. Вообще-то у него жизни не было, он все равно <серкнут> <серкнут> бегал еще. Окей. Ладно. Ого! Просто начало я тут немножко проду здесь нельзя ничего лишнего сделать это а э, ничего не получится так что надо действовать всегда осторожно вот и смог спрятанный персонаж которого вы так просто не увидите. А, -а, -а. Ермак. Он тоже, кстати, почему-то в последнее время не показывается, когда я играю. Не знаю, связано ли это с этим или нет. И Милена. ...выиграл, <с> вот это удача! <с> да, вы что? Конечно, э, фон такой прикольный, что нифига не видно. Но наверное, специально разработчики так сделали, чтобы играть против Нусайба, это его не видеть совсем. пару комбинаций проведем. Вот так. уже получше. Если бы я играл просто на э, там и эм, проделал бы эти комбинации, то можно было бы сделать все на Flow's Victory, то есть на чистой победе. Но так как я все время превращаюсь в него, то это намного труднее, потому что ты не знаешь, в какой момент э, выключится превращение. Ну и теперь, конечно же, я могу сделать так называемое бруталити. Вот! Вот так это все выглядит. <с -того> Шансунг Винс! Готово! <с -того> ну вот и подошло все это дело к концу.